Вопросы политические, в том числе оставшиеся у нас после э, вчерашнего парада и обращения Владимира Путина, обсудим с политологом Глебом Павловским буквально через несколько секунд. Продолжая, как будто бы наш разговор с Юрием Федором, во-первых, здравствуйте, Глеб Олегович. Глеб Олегович, спасибо большое, Давай что прям. вы к нам вышли, я знаю, что это было непросто. преодолевая все трудности, да. которые мы вам поставили на этом пути. Мы как раз тут Джо Байдена обсуждали, и вот как раз для вас еще одно его заявление. Его волнует то, что у российских властей нет выхода из ситуации на Украине. Путин очень расчетливый человек, и проблема, о которой он сейчас беспокоит, заключается в том, что у российского лидера прямо сейчас нет выхода. И я я пытаюсь понять, что нам с этим делать. Что бы вы посоветовали э, Джо Байдену? Ну, это новая э, новая реплика, потому что в последнее время э, Америка и Европа не интересовались выходом из войны, они повторяли что Украина должна решить вопрос на поле боя. И то, что появилось в эти дни и заявление Байдена, и аналогичные заявления европейцев, говорит о том, что они осознали, что проблема не может быть решена на поле боя. И это в некий фактический момент. Не Путин... Не Зеленский не могут э, решить э, эту проблему, проблему войны на поле боя. Нужны какие-то переговоры, но они не могут начаться, пока, э, пока этого не захотят союзники Украины. И здесь, собственно, затык. Затык, я думаю, не в Путине, может быть, отчасти в Путине, но и отчасти, конечно, в украинском азарте, э, надежде решить вопрос силой. Скажите, пожалуйста, по поводу вчерашнего выступления Владимира Путина. Почему Владимир Путин, ну, его выступление многие называют таким каким-то серым, блеклым, ни о чем ждали каких-то судьбоносных решений вроде мобилизации. Почему оно было таким? Давайте я переведу ваш вопрос. Давайте. Почему мы еще живы? Хороший, хороший вопрос. Вот. Почему мы не превратились в радиоактивный пепел? Что за безобразие? Это частный случай моего вопроса. Я бы все-таки не согласился. Это частный случай. Не, не, не целиком он вот. Я думаю, мы слышали прекрасный образец такого патриотического канцелярита, и я лично очень этим доволен. Я не знаю, как и другие. То есть президент не стал, а он еще, заметьте, главнокомандующий, не стал распалять страсти вокруг Украины. Его высказывания были, там в них не было, собственно говоря, вообще ничего нового в отношении войны и так далее. Кстати, и не было, по-моему, я что-то не услышал слов ⁇ специальная военная операция ⁇ Как-то он тоже стал избегать этого выражения. Так что речь идет, может быть, может быть, речь идет о снижении градуса. Снижение градуса в данном... Положение «это хорошо», в нашем бедственном положении «это уже хорошо» создает возможность возвращения каким-то переговорам, открытым или закрытым. Я думаю, что они, скорее всего, будут на первых порах закрытыми. А как вам кажется, с каких позиций Украина сейчас зайдет в этот процесс переговоров? Они стали сильнее, у них больше союзников, у них появился шанс на самую настоящую победу? Ну, нет, понимаете, это ведь сама идея победы в таких, вот в таких войнах, она нелепа. Во-первых, потому что одна из сторон является ядерной державой, и она не может позволить себе потерпеть поражение. И, и главное, может не позволить. Вот в чем дело. А во-вторых, соотношение сил в общем неблагоприятное для Украины. Потому что пропагандистским сектором выиграть войну нельзя. У них очень хороший пропагандистский сектор. Но им одним им выиграть войну нельзя. Так же, как сводками в бюро нельзя было выиграть войну 41 года. Ну теперь будет ленд -лиз. и очень много денег, что, и очень много вооружений. Что дальше? Дальше война все-таки это дело людей, оружие в руках людей у Украины нет сил выдавить. Россию со своей территории Мы это видим ведь. Мы это видим. У России нет тоже, оказывается, нет сил э, взять, допустим, в котел основные украинские силы. Таких попыток было несколько. Они не удались. Э, тогда что? Торжественно, просто буквально по словам известной песни, он шел на Одессу, а вышел к Херсону э, про «Железняка». Потому что тогда Херсон остается единственной реальной военной целью. Ну, взяли Херсон. Дальше. Дальше что? Прекрасный город. Я не хотел бы, чтобы его брали, но главное, он не имеет никакого стратегического значения. Дальше освобождать Херсон, например, если мы смотрим на ситуацию с позиции Украины. Понимаете, здесь... так. Украина может быть удержит, а может быть не удержит Херсон, а скорее всего затянет, может затянуть его захват, но не может его предотвратить. Смотрите, что она делает. Если вообще убрать как бы военные подробности, то идет размен, постоянный размен небольших территорий Украины на выигрыш времени. Украина выигрывает время, она получает при этом так сказать и эмоциональную и связанную с этим военную и финансовую поддержку, но не может реализовать эту поддержку в восстановлении инфраструктуры, потому что для этого нужно прекращение войны и никто не придет восстанавливать Украину пока не кончится война. Тогда здесь тупик. Мы в клинче. Путин, а что Путин может сделать? Он фактически заперт в русскоязычной, так сказать, скажем так, полосе Украины. Вопреки собственному намерению денационализировать или как там? Денацифицировать да. Деноцифицировать Украину. Он, собственно говоря, идет по по головам своих же сторонников в Украине. Это все русскоязычный юг, то есть ничего выигрыша, где выигрыш. Выигрыша нет, поэтому я думаю, что здесь осознание этого должно привести к exit strategy, к какому-то выходу из войны, и хорошо, что об этом заговорил Байден, потому что, похоже, они до сих пор еще надеялись, а может быть и надеются, на решающие успехи украинцев в войне. Все-таки решающих, скорее всего, не будет, не похоже на это. — Знаете, что интересно? Вот Байден задается вопросом, какой же у Путина есть выход. И понятно, что все, что они могут предложить Владимиру Путину, вряд ли ему понравится. Ему не понравится идея просто там, простого вывода войск с территории Украины. Ему не понравится идея выплаты репараций. Ему не понравится идея возвращения оккупированных территорий. А что ему понравится? — Нет, ничего из этого, конечно... Путина а то, не... что ему понравится, ему предложить не могут. Путина... И какой выход? А, нет, ну простите. Мирные переговоры – это, это как шитье крестиком. Это длинное, мед... медленное, да. Медленное и, кстати, не очень миролюбивое занятие, если мы вспомним самые знаменитые, наверное, и длительные мирные переговоры по выходу Америки из войны во Вьетнаме, там погибла куча народа, больше, чем во время самой войны. Потому что это все очень трудно, стороны будут стучать кулаком по столу и очень не сразу согласятся на компромисс. Никаких компромиссов сейчас не будет. Конечно, Путин не пойдет на выход, он, конечно, не отдаст Мариуполь. Еще чего, Мариуполь он не отдаст, потому что он получил коридор в Крым. Коридор в Крым он не отдаст. Значит, а украинцы не согласятся. Когда вы, говорите, когда вы говорите «не отдаст», значит ли это, что он его будет держать любой ценой? Ну, потому будет. что в, в войне отдаст, не отдаст, в общем... В войне а... любая цена, в войне нет любой цены. Угу. В войне ей бывает цена, которая не подходит. Он будет держать пока, а сейчас, Мариуполь, он может держать, ему, в общем, ничто не угрожает, потому что... Украинские силы сосредоточены западнее, северо-западнее, и они опасны, они они опасны, они боеспособны, но они не могут прорваться пока во всяком случае к Мариуполю. С другой стороны, как бы нет пока заявленного широкого освобождения Донбасса, потому что войска все еще не вышли на границе соответствующих областей, российские, я имею в виду. То есть, получается, он не выполнил собственного заявления, даже в отношении Донбасса. А вообще-то говоря, я, глядя на боевые способности, должен сказать, что боеспособность вот этих сепаратистов, она оказалась выше, чем многие ожидали. Они мотивированы, они надеются на большее, они... и они воюют, в общем, сравнительно неплохо. Простите, и... речь сейчас о жителях так а называемых спа... самопровозглашенных республик, просто и информация, военный... которая... По, а по, по информации, которая распространялась, их просто на улице выкрадывали, потому что никто не хотел идти в, в армию. И, и вот у них мы, не было, мы не видим, понимаете, это война. Война такая э, странная штука, что она меняет веса. Э, потому что это вопрос воли, на самом деле, в значительной степени. И вот этой, так сказать, э, боевой активности Российских войск оказалось недостаточно, а у сепаратистов все-таки они обстреляны, они 8 лет этим делом занимаются и они себя как-то проявляют. Те, кого ловят на улицах, те воевать не будут, особенно в Украине, где можно отойти в сторону и исчезнуть. Когда, когда вы говорите, что, кстати, я вижу, что аудитории чата очень не нравится, что вы говорите, и мне, как бы, я понимаю, когда у вас есть определенный взгляд на вещи, когда вы, это я сейчас к аудитории скорее обращаюсь, когда вы слышите что-то, что ему не соответствует, Uh, есть, есть такая проблема с тем, чтобы ужиться с этим. Но uh, вот то, что вы говорите по поводу того, что Путин отдаст, не отдаст, вы говорите это, имея в виду, uh, имея в виду мобилизацию uh, нет, населения? Нет. Или нет. нет силами? Нет, это очень горячий вопрос для России, не для Украины. А, горе... Это горячий вопрос. Наша система держится Наша лояльность массовая держится именно на отсутствии мобилизации, на аполитичности, на пассивности населения. Это с точки зрения массового населенца, это приемлемая цена. Я смотрю на войну из дому по телеэкрану и тогда я ее поддерживаю. Но я не готов натянуть сапоги и идти в Украину воевать. За исключением там нескольких людей таких, которым это в охотку. И, но их довольно мало, как мы знаем. Вот. И поэтому Путин э, проявляет чутье этой системы, своей системы, которую он строил. Потому что люди, которые не хотят мобилизоваться, это именно те люди, которые не хотят выступать и с антивоенными акциями. Понимаете, это две стороны одной медали. Они, они не готовы никак э, проявлять свою лояльность, иначе как в ответе на вопрос социолога. Это важно, иначе он политиз, сам политизирует э, страну, а, и тогда неизвестно, как она себя поведет. Хотел еще спросить, не имеющие отношения к э, непосредственным военным действиям э, вещи. Просто э, Глеб Олегович же строитель фонда эффективной политики в свое время. И тут произошли две вещи. Во-первых, лента, которая когда-то входила, э, ну, была детищем фонда эффективной политики. В Лентеру случилась такая маленькая революция, и два человека э, устроили там, значит, свою акцию наверняка вы видели а во-вторых вроде бы положили рутюб и может быть даже положили его окончательно хотелось бы вашего комментария и по тому и по другому поводу как одного из отцов значит российского крутюбу я не имел крутюбу не имел Это правда. отношения и э, у меня нет нет слез для него э, потому что я вообще-то говоря <свот> обходил его стороной Лента действительно жалко, но ведь лента была в жалком состоянии последние годы. В общем, в довольно унизительном состоянии. Они пытались поддерживать какой-то, там, не знаю, какими-то хайповыми материалами отдельными, но это все, все это было жалко. И давайте скажем честно, все-таки это те самые люди, которые держали ленту в помойном состоянии, они под конец вышли, хлопнув дверью. Хорошо, это красиво, но, в общем-то говоря, это ленту не спасает. Мне жалко, это все-таки сайт, который создавал Антон Носик, а никто не будь, и мне его жалко. Вот. Да, ну хорошо, очень поздно, чем никогда, но это... В общем, повторяю, это не спасает репутацию ресурса. Спасибо большое. Благодарим Глеба Павловского. Спасибо. И, да, и продолжим уже дальше нашу программу. Спасибо, Глеб Олегович. Всего доброго. Да, ну вот я тут, конечно, одним глазом наблюдал за чатом. И мне интересно, что одна точка зрения любая точка зрения которая уже сформирована консенсус да там вот она такая есть и такая должна быть и любая другая воспринимается как диверсия как как ну какой-то я не знаю разрушение разрушение идеологических основ мы пришли к миру идеологий таких знаешь когда вот если вот все все, уже нельзя говорить по-другому. Все, украинцы точно победят. Все, стопроцентно. И вне зависимости от того, там, хочешь ты или не хочешь, никакие оценки, никакие другие оценки не принимают. Все, есть одна оценка. Все, украинцы победят. Все, до свидания. Если вы э, э, говорите, что там, скажем, это будет затруднение. Ах ты, сволочь, вот ты гнида, гнида Кремлевская. Мне, мне это, конечно, ну, с другой стороны, если у нас и в мирное время а, так было, то что, собственно, говорить о военном? Давайте отобьемся и продолжим.